Привет, дорогие друзья, снова хищные машины и продолжаем проходить. У нас 30 уровень, аж 30 уровень, мы уже добрались. Давайте-ка погоняем на Танкоминаторе, а следующий, кстати, кто смотрел предыдущие выпуски, как вам понравилась э, идея в плане проезжать на одну и ту же самую трассу на разных автомобилях. Допустим, вот сейчас я проеду на Танкоминаторе, а потом в следующий раз я пробую проезжать эту же самую трассу ну, допустим, на другой машине. В общем, пишите в комментариях, какие именно две машины сравнить. Ну, то есть один и тот же самый игрок будет ехать на разных машинах. одной и ту же самую трассу так разбивать будет, мама дорогая. В общем, в этом заезде танкоминатор, наверное, проиграл. Но это видео чуть-чуть по-другому снято. Сейчас оно посвящено просто.. Просто прохождению 30 уровня посмотрим что же у нас там впереди впереди впереди вот едем едем на нашем танке танки, танки у нас здесь как, можно вот так он вот, только летает нюк же честно как по мне а вам ребят как танки Извините, в целом кто уже гонял на танке скажите свое Вот как по мне повторюсь еще раз он какой-то немножко не укрыл вот как, как колбас так непонятно как вперед назад вот так вот На нем, если честно, иногда. Иногда проще, наверное, даже куберкат вот выровнять Получается лучше. Ну, обратно, это моя коллективная точка зрения. У каждого, ну сколько людей, сколько мнений как бы я ее не навязываю я думаю так ты согласны со мной, ты согласны не согласны в принципе можете писать в комментариях и те и те что это своем предсказании я буду буду читать и не буду узнать сколько согласных и не согласны о горит, горит, горит, сам горит ой, ой ой мама дорогая вот этот вертолет второй такой страшненький я очень стараться но не узнать объезжать все что только можно <смех> объехать ой не получилось объехать. Так, так, так, так, заморозили, а мы его еще уничтожили ух ты как получилось ну ну а, -а, -а, -а. ну ай не получилось ладно ладно едем дальше вот вертолет этот перлощадный вертолет который нас полил ракетами стрелял и, и получалось Получалось то, что получалось, в общем. Ладно, едем, едем, нужно, ну, нужно пройти. Это же не серьезно, как-то. Реально, это не серьезно. Постоянно разбьюшится. Главное сейчас на шипы опять не свалится а то будет точно, это не серьезно. Военный джип, бомбы, я решил бомбы не Буду. Бомбами буду просто засыпать от вас! что надо, кстати, когда Дирижабли, стараться ехать как можно быстрее, чтобы проходить параллельно с ним и взорвать их всех, всех, всех, всех, ну, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, всех, как можно больше приставать ну, Я думаю в ближайшее время Откроем еще какую-нибудь машинку И пригодаться Вот таким вертолетом есть, кстати, одна фишка Очень интересная фишка Яичник сам проверял И расскажу, где, наверное, в следующем выпуске в этом не буду Пока рассказывать Тем более нас убили сегодня и Ну давайте еще один раз мы попробуем И посмотрим, что же из нас получится Выйдет ли, наконец-то, доехать до финала? и не получится. Ну, кучу атаки. 20% атаки нам добавят. 30! Ух ты, мама дорогая! Всех просто слёту должны уничтожать. Едем. Ну, здесь мы уже поехали. Видите, это даже как-то неинтересно. Неинтересно. Ну, что поделать? Чтобы доехать до финала, нужно поехать и старт. Так, да, куча вот этих товарищей, так, мы с ними расправились, гоним, гоним, гоним жизнью. Плохо, что жизнь в самом начале, лучше тут... перенеси немножко подальше, сразу после вертолета. Б -б -б -б -б. Ух, ты, ух ты, как я взлетел, шикарно, шикарно. Если честно, боюсь такие взлеты, потому что когда падаешь, никогда не знаешь, когда ты приедешься. Вот, вертолет. И ракеты свои запускают. Куда ты их запускаешь? Вверх куда-то в космос, не знаю. Так давай давай, давай, давай, давай, давай, давай. Все, ракеты закончились. И жизни у нас еще море. Ну в этот раз уже сто процентов, наверное, у нас получится. Ребята, вы к а, жизнь пропустите. Ну да ладно, запас еще хватает. Так, летим, летим, летим, летим, давай, давай, давай, давай, давай, летим, летим, летим, чуть чуть уже осталось, и ура, ну, пока летим, на канал, ставим пальчики вверх, всем пока. пока.